Застой в жиме лежа есть решение. К примеру, вы жмете 90 кг на 8 раз. Прошел уже месяц, два месяца, а вы все по-прежнему жмете эти 90 кг на 8 повторений. Естественно, никому это не понравится. Возможно, даже такое, что просто-напросто пропадет интерес к тренировкам. Что же делать, если наступил застой? Давайте обсудим причины. Первое. Слабый трицепс. Частая причина застоя, к примеру, штанга вниз идет легко, поднимается тоже легко, но в какой-то момент, примерно в середине, штанга вдруг замирает или поднимается, но очень тяжело и медленно. Это значит, что у вас слабый трицепс по сравнению с грудью. Для того, чтобы усилить трицепс, для жима лежа есть такое упражнение, как жим на брус. Выполняется он так. Вы ложитесь на лавку для жима, как обычно, партнер кладет вам на грудь брус, вы берете за штангу и, как обычно, жмете ее, но только до касания бруса. Класть штангу на брус нельзя, только легкое касание. Как штанга коснется бруса, сразу же поднимаете штангу вверх. Следите за тем, чтобы партнер не давил вам на грудь бруса. Он должен спокойно лежать на вашей груди, а партнер только придерживает его, чтобы он не упал. Делайте данный жим вместо обычного. 2-3 тренировки делаете жим на брус, потом снова обычный жим лежа. При жиме на брус вес увеличивается от 5 до 20 кг по сравнению к обычному жиму. Не хотите жать на брус или же нет возможности заниматься толковым напарником, повысить силу трицепса можно и другим способом, выполняя жим узким хватом в силовом стиле от 7 до 8 повторений. По сути, это лучшее упражнение для набора массы трицепса, если делать его без ошибок. И для повышения силового потенциала верха тела. Номер два. Слабая грудь. Возможно, что ваша грудь уже привыкла к одинаковым нагрузкам. И просто-напросто уже не реагирует на тренировки. В этом случае вам следует попробовать изменить количество подходов и также повторений. К примеру, вы жмете 4 подхода по 8 раз. Извините, это... На 5 подходов на 5 раз, также извините, упражнение жим штанги лежа на жим гантели лежа на какое-то время, к примеру, на месяц. А потом снова вернитесь к штанге, добавьте упражнение разводка гантели лежа. В общем, дайте груди ту нагрузку, которую она не ожидает. Жать нужно такой вес, который трудно пожать на 6-7-8 раз в третьем, четвертом подходе. Если вы не в силах пожать 8 повторение в первом подходе, то. Вес необходимо сбросить. Номер три – перетренированность груди. Некоторые люди думают, что больше они будут долбить грудь, тем быстрее она у них вырастет, но это не так. Грудь достаточно тренировать один-два раза в неделю, не более. Нужно давать груди полноценный отдых после нагрузок, даже больше. Чем более активно вы тренируетесь, тем более ответственно нужно подходить к восстановлению между занятиями. Итак, подведем итог. В общем, чтобы лучше росли силовые показатели в жиме Лежа, нужно избегать того, что я ранее уже вам сказал. Застой бывает у всех. Не надо переживать, если он у вас наступил, а он рано или поздно все равно наступит. Нужно сразу, как только он наступил, я имею в виду застой, принять меры по его пробиванию, понять причины этого застоя, подготовить план и пройти его. Часто застой может прийти и на совершенно смешных весах. К примеру, 60 кг с использованием программы под названием 5-10-20. В этом случае не надо искать какие-то сверхпрограммы тренировок. Достаточно во всем разобраться, поменять немного свои тренировки и все наладится. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!